Джози Марон, я играю Мия в Need for Speed Most Wanted. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. назад у Внимание всем экипажам. Без сообщите подробности. Нарушительно фиолетовом Рено. Вызов принял, проверяю, ждите. Прикрытие. По последним данным код Ши ехал назад мимо клуба Forest Green. Оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Тел экипажа. Уточнить координаты. Подробности на экранах. ДТП. Повторяю, ДТП. Патрульный пострадал. Срочно вызывайте врачей. У нас человеческие жертвы. Код 6 ушел, прием. Объект скрылся, окружайте мой квадрат. Информация для участников погони. Код 6 следовал на север. Через разрядку Петерсболк. Выставляем оцепление в радиусе 10 квадратов от точки. Ждите подробности. на оцепление района. Свободным экипажем начать патрулирование. Сьера-1, востоку от района. Никаких следов. Диспетчер это Сьера-1. Здесь никаких следов. Перемещаемся на восток. Жалобы на превышение скорости. Под предметом наш знакомый. Он только что убежал на шоссе. По набережной. Нужны экипажи. Прошу сообщить подробности. Зарушительная черная Порше. Вы запринес. Действие похоже интересное. Да, действительно неплохо. Спасибо за информацию. далеко Заложите обстановку. Координатору нужны новые данные. Внимание прикрытию! По последним данным, ход шея вверху на восток по гастинг -проуд. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Поступил ряд звонков о превышении скорости. Приметы нарушителя совпадают с ориентировкой. По последним данным, он ехал на восток, мимо клуба Форест-Грин. Всем экипажем, не занятым на срочных вызовах, направится туда. Подробно, здесь. Преследуй нарушителя. Он отрывается. Код-3. Погоня. Для участников погони. Котше ехал на восток по 99-му шоссе. Принято решение оцепить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь на группу. Нарушитель скрылся. Следует в направления направлении. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диспетчер восполнен, вызовет праведное два, со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, прикрытие. По последним данным, объект двигался на восток через тональ ла. Выезды из района будут перекрыты. Все нормально. Я засек его, он здесь. Объект опасно. Диспитчер вскрылся. Следую в прежнем направлении. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. Диспитчер вас понял. Это Чарли-3. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2.0. Свидетель сообщает, что объект ехал на север по 201-му шоссе. Отцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Всем экипажем. Уточнить координаты. Подробности на экранах. Вижу объект. Код-3. Объект найден, следуем за ним.